Помню, на ночь все просил я, почитай Раскладывал предмамы сказок, книжки Не будешь слушать, заберет тебя бабай Уже все спят и зайчики, и мышки Когда за дверью голоса смолкали И святотух, последний орел И к темноте глазята привыкали я в тишине шептал, а ты пришел, И к темноте глазята привыкали. Я в тишине шептал, а ты пришел, пришел и отвечал, бабай привычно, давай играть, я жду тебя уже давно. И мы играли долго, как обычно, Лишь серплоно заглядывал в окно. Огно мы прятали, сокровища в пещерах Медведи нас носили на плечах Через моря мы плавали в галерах С пиратами сражаясь на мечах Через моря мы плавали в галерах С пиратами сражаясь на мечах и кит подушечный спасал друзей от шторма На одеялах возвращал на остров нас Со мной смеялся и кричал бабай задорно И приходил всегда в полночный час Я как-то уже вырос сам из этой сказки Но перед желая всем бай-бай Я говорю, закрой скорее глазки И пусть приходит сказочный бабай Я говорю, закрой скорее глазки Водит сказочный бабай. Помню на ночь все просил я, почитай А раскладывал придуманные сказок книжки Не будешь слушать, заберет тебя бабай Уже все спят и зайчики и мышки Не будешь слушать, заберет тебя бабай Уже все спят и зайчики